Всем привет! Всем привет! С вами, как обычно, <с DISCUSS> Буди! Мы наконец то записываем новый обзор. Вот, это будет обзор на, как сказать, чемпионат SDC, который проходит. Ну, и будет 7 карт. Они будут проходить по новой системе. В общем, здесь куча карт новых. Видимо, оружие куча всего новых, которые никто не видел. Вот. И мы сейчас записываем обзор на первую карту из SDC 21. А, ну, SDC. Кстати, competition. Вот. И первая карта у нас на Первая карта это карта от... Кого у нас там? Сейчас я сам Кто у нас? Маппер. Вот. Сокам. Я не знаю, кто это такой. Видимо, какой-то новый. Не, а... он старый, просто и не отсюда, так сказать. Вот, я переключусь Насколько на браузер. Uh, SDC UK21, uh, UK round 1. Автор SOCAM проходил он с 1 по 8. Какой месяц сегодня. Из оружия, пушки и, короче, как сказать, ну... Рука им машна, и как бы 14 метров карта. А, к, к сожалению, ну не знаю, может кому-то к счастью. А распределение очков будет немножко другим, не такое, как на dvc Мне кажется, то что это хуже, потому что демок очень много. А, не буду их показывать. Вот. И. А, так, по-моему, все, кто ниже 20 места, вообще очков не получает. Поэтому. <связывая> по-моему, да, вот такая фигня. Um... Ну, если именно такая система Ребят, кто Так сказать, кто смотрит обзоры Прям полностью, вы скажите Сколько демок обозревать Потому что здесь демок много, мы их все сегодня uh -huh. посмотрим Но в следующий раз Если действительно только топ-20 получают очки. Может быть, есть смысл топ-20 смотреть. Наверное, я не знаю. Ну, потому что это все равно очень много времени. Поэтому, если что, вы в комментариях напишите. Поставьте обязательно лайки, колокольчик. Вот это все. Так, ну давай сначала начнем. Мы начинаем вот в таком вот, как сказать, выемке, которая каменный. Внизу у нас кирпичи. Если мы пойдем и телепортируемся И с у нас тоже кирпичи, вся кирпичная такая Как сказать, с постройки а если, идти вперед, да, если идти вперед, мы видим два Это, это джампада, которые нас подкидывают на На одну и ту же высоту То есть 225, что я с приседи 225 почти Что с прыжка, 222 То есть они всегда на одну высоту подкидывают, несмотря на то, что есть вертикальная скорость или нет да. Поэтому э, он Нам не, не будет подкидывать выше Если я подпрыгну перед ним В общем, это просто джампадики. Э, дальше, я так понимаю, нам нужно бежать вот, вот сюда, за уголок Здесь у нас ступеньки Дерево Которое хорошо, что на насквозь Потому что иначе оно бы Иначе оно бы очень мешало Вот, там тоже дерево стоит По-моему, такое же Да, это симметрично все нарисовано вот, дальше у нас такие кусты Причем кусты, вон как графоний Сколько здесь кустов Они двигаются, нет? Нет, не двигаются Вот, так у меня нормально, запись идет Идет, вроде должно быть нормально все Дальше мы Прыгаем либо вперед, либо направо Сейчас я вперед прыгну Джампадки подкидываюсь Здесь еще один джампад завязаем сюда в уголок Здесь у нас слик, ну как, кататься можно. Вот, и здесь я по так понимаю, соединяется, то есть здесь три даже прохода, либо с джампада можно сюда, либо вон туда, в тот проход, вот сюда. И дальше мы прыгаем, прыгаем, прыгаем, прыгаем. Здесь вот такие вот курвы, я не знаю, как их... А... Ну, курмы, да. <laughs> да? Ну, это для WQ3, скорее всего. Да, скорее всего, для WQ3. И они как-то не, неудачно, по-моему, сделаны. Дырочки. Ну это ладно. А, они, потому что к этой стенке ведут и медленно получается. Дальше мы падаем вниз. По ступенькам, по ступенькам. Здесь такой джампад. Дерево. Дерево кривоватое. А, без листьев, кстати. Это обидно Засовшее. А, и джампад, который нас кидает э, куда-то туда. Сейчас я нормально пойду. Вот, дальше у нас здесь еще три платформочки. Вот здесь вот, типа платформочки. Сейчас сначала просто дойду до финиша, просто покажу, как что, потом буду нюансы рассказывать. Uh -huh. Потому что их здесь очень много. Э, заворот здесь симметрично. Вон там, если... Э, сейчас я с... с этой стороны дойду до финиша. Вот, и здесь типа финиш. Вот здесь вот финиш находится, если я вот включу триггеры. Вот здесь видно, как триггер финиша отображается. Эм, и то же самое с другой стороны. То есть, если я со старта пойду налево. Сейчас кратенько попрыгаю стандартной дорожкой. Ну, вот, сюда. вот можно... Мне надо было сразу резче заворачивать. Ой, сразу св 5 копеек ставлю по поводу вот этих лесенок перед первым джампадом, Точнее, перед вторым, получается, джампадом. Вот тут видно, как будто бы маппер подумал про ВК-3, да? Он поставил курву, чтобы ВК-3 было вдруг попроще. Но при этом... Он, он везде вот эти лесенки понаставил Чтобы EQ3шникам было Не попроще, да, так что ли, получается Потому что все знают, кто Особенно EQ3 плюс-минус часто играет Лесенки, это просто забей Это просто вот, это как рампы вот, Допустим, типа таких ставить в EQ3, где надо просто спамить ПКМ, ну, не очень Ну, на, на самом выкутри, деле, выкутри, здесь э, в EQ3 я когда проходил э, Здесь проблем Вот эта штука под проблем не доставала Здесь буквально три прыжка и все нормально если... Ну здесь еще ладно, да, но все лесенки, мне кажется, они это, ну, очень от спейсинга зависят, чтобы их пролететь Больше меня вот эта вот лесенка прям очень раздражала Ну, по крайней мере, в моей дорожке, точнее, в, в начале первые час, наверное, игры Я так, она меня, ну, не нравилась, потому что при падении вниз нужно фрейма джамп на одной из лесенок сделать И это, блин, очень рандомно Потом я вроде подобрал Spaceнг о том, чтобы не, не прыгать на. не делать фрейм и джампа здесь. То есть здесь. Ладно, чуть-чуть позже дойду, и хотя может не дойду. А, дорожку в UQ3, ладно, чуть-чуть чуть позже расскажу. А сначала давай CPM обсудим все, как сказать, нюансы CPM прохождения. Первый нюанс это в том, что здесь есть две дорожки. Первый это через джампад, как я уже показывал. Налево, направо, и как обычно. Второй э, вариант это прохождение через лево. То есть мы здесь делаем даблджамп, даблджамп и дальше заворачиваем налево. То есть э, даблджамп быстрее, короче, лучше и всем выгоднее из-за джамп. <coughs> из-за Ну здесь короче дорожка все такое. А в q 3 я не знаю, сразу обе физики Или по одной рассказывать Да давай сразу обе, наверное Время сэкономим, демок много В физике VQ-3, к сожалению Вот этот прыжок прям очень тяжел, Ну, по крайней мере для меня Я его, не знаю, один из 20, если не реже Делал, поэтому я Потом забил на него и проходил через э, Джампад Вот, но физически, если Прыгать э, с трейфом Там, не знаю, на натренировать это прохождение, то это быстрее будет. То есть э, прыжок с 3 допрыгивается до вот этого краешка, отсюда делается скин вот этого уголка и запрыгивается сюда. То есть без э, джампада. Это где-то на 0.6 быстрее, но сложнее намного. Вот. Теперь э, физика, дальше мы прыгаем, прыгаем и здесь делаем дабл джамп вот об эту фигнюшку. То есть и запрыгиваем наверх. Э, в принципе, проблем нет, что с левой стороны, что с правой стороны, э, по-другому, к сожалению, проходить я даже не знаю, потому что если ты запрыгнул на, на ту штуку без даблджампа, то дальше не получится нормально пройти. То есть, если приземлился куда-то вот сюда, потом запрыгнул сюда, то здесь высоты не хватает, и приходится либо вообще налево вот сюда выруливать, большой зигзаг делать, чтобы здесь сделать даблджамп, либо, в общем, мучиться. По идее, даблджамп в этого же уголка самое нормальное прохождение. Вот. А дальше. А... Так, что у нас? В CPM физике, я так понимаю, не знаю, можно ли запрыгнуть вот сюда сразу. И... Возможно и можно, но... А... Ну, самая первая дорожка, которую мы использовали, это просто даблджампа за ворот направо или налево, кому кто, как привык. То есть просто с даблджамп цепляешь вот этот триггер, залетаешь сюда, стрейфишь дальше с поворотом, здесь делается даблджамп. Вот на этих ступеньках тоже очень непросто было проходить, потому что э, спейсинг э, нужно было подбирать, какой-то он здесь рандомный получался. И э, в принципе не знаю, джамп, прыжок или в этот уголок. И, и, кстати, здесь, вот в этом, здесь тоже есть нюанс. Если у меня получалось пройти, я делал даблджамп вот здесь вот, на вот этой штучке, либо вот как-то вот отсюда, вот сюда джамп еще можно здесь сделать. А в итоге мы летим каким-то вот таким вот образом. И вроде думаете, что вот, классно, здесь есть платформа, на которой можно запрыгнуть. Вот сейчас быстро заверну, и все будет хорошо. Ага, залетаем сюда, падаем и проскакиваем сквозь платформу. Здесь нету платформы. Ловушка Джокера, ребят, не ведитесь. Я реально прыгал, думал, во, платформа, круто. Вот эта вторая тоже проскакивается? Нет, а эта нормальная. Ну, до этой не долетишь, наверное. А здесь проскакиваешь насквозь. В общем, вот так вот маппер хитрый сделал. А, как мы только не мучились, как здесь можно пройти, то есть мы пробовали, а, вот, например, со скоростью, с даблджампа, я пробовал вот здесь вот, ну, после вылета делать круг на, 300, на 360, то есть вот сюда, вот сюда, вот, сюда mm -hmm. вот так, потом здесь пробовал с даблджампа вот отсюда залететь туда наверх. Но, к сожалению, это прям вообще очень тяжело, высоты не хватает. То есть здесь я делаю даблджамп, залетаешь, еле-еле, может быть, сюда залетишь, но вот туда уже вообще никак. То есть не хватает скорости, высоты и всего. Здесь очень пологая такая фигнёшка, а, рампа. <coughs> В итоге, а, сверху нельзя, снизу нельзя, приходилось проходить а, по низу. То есть здесь, не знаю, пару скимов. И вот это вот нехороший джампад. Он, он очень на самом деле неудобный, потому что он кидает только когда касаешься пола. То есть если ты сделал дабл uh, джамп, то ты подпрыгнешь только когда приземлишься потом вниз. Или если ты запрыгнул сюда, то здесь делаешь пол шашка и тут же подлетаешь. То есть в идеале спейсинг нужно здесь выравнивать так, чтобы ты как-то запрыгивал сразу вот сюда и сразу цеплялся за этот джампад. Иначе, если ты приземлился вот куда-то вот сюда, то у тебя потом, только после приземления или после джампада получалось не очень хорошая фигня. Подожди, а туда можно наверх? Я что-то даже не пробовал? А, нет, там, там клипы. А, так, как у нас там? Нет. А... Сейчас посмотрю. Да, здесь клип везде и потолок. То есть... Вот. А... F какая там? В итоге здесь наверху, если мы подлетаем вверх, мы видим такую курву, которая нас заворачивает и кидает сюда. То есть для правильного прохождения нужно было прыгать у стенки. Я почти умер. А, прыгать вот сюда около стенки и ей с помощью этой ну заворачивающей фигни заворачивать и сохранять скорость. То есть как-то вот так, вот так, и сюда дальше залетать. Вот здесь. Ну и дальше как бы вот так вот финиш. После того, как мы намучились этой дорожкой, мы думали, как еще можно сократить. В итоге, хотя, или срезать чуть позже. Я просто думаю, q 3 может быть рассказать или... Э. Ну, не знаю. Срезу, если кто-то не знает, можно и в демках посмотреть, наверное. Ну, и, мы потом если убедим. там есть что... Да, Ладно, просто давай. если есть там что прямо рассказать да. про эту срезу, можно и рассказать. Короче, среза CPM. Окей, первая среза CPM, которую я хочу показать. А, не, точнее, не первая. А... Сейчас. Ладно. Первая, которая хоть что-то экономит. Так вот, если помучиться вот с этой вот наклонной, с которой я говорил, то есть, я долго мучился, что здесь с этим можно сделать? Ух ты, можно оказывается между этих палочек попасть. Зря маппер не заклипил их. Эти штуки. Вот... Так вот, а здесь, если включить отображение клипов, о, да, клипов, то мы видим то, что, ну, это я так сделал, то, чтобы они стеночками отображались, более понятно То, что вот между вот этими дырками нету клипов, и в них можно, залезть, можно пролезть То есть, если я, а, ну, вы, вылезу сюда, то я как бы упаду вниз сразу на джапат. Я пробовал, почему бы, подумал, почему бы не попробовать использовать эту штуку, и в результате оказалось, что если вот как-то вот так вот лететь, то можно пролететь вот в эту дырочку. Это сложная фигня, но она делается, э, как бы залетается, и мы в демках, наверное, увидим. Ах, проскочил. То есть у меня почти получилось. И... Короче, очень рандомная, нехорошая штука, которая экономит нам, не знаю, 2 секунды или 3 секунды. То есть с джампадом мы залетаем вот сюда, вот в эту дырочку. Либо в эту, либо вот в эту. И как бы экономим весь обход вон там вокруг по джампаду. Дальше прыжок, прыжок, прыжок и на финиш. Вот. А, а, и что могу сказать, после еще какого-то времени. Исследование карты э То есть были попытки, например, вот здесь вот на слике Как-то попытаться завязать, то есть со слика запрыгнуть Куда-нибудь вот сюда, там, не знаю, за запрыгнуть э Вот на вот эту штуку Вот сюда Отсюда как-нибудь подпрыгать, то есть вот он вроде бы финиш э Недалеко, но ну как бы туда залезть э -э Нами была обнаружена еще одна среза Которая поменяла способ <börjar> прохождения карты и э, она непростая для использования была. То есть, как она вообще выглядит? Э, сейчас как бы так рассказать. Суть в чем? В том, что вот этот вот джампад кидает нас очень высоко. Он, по идее, нас должен кидать, и мы вот об эту курву должны с большой скоростью вылетать сюда. Однако, если мы попытаемся с этого джампада э, завернуть вот сюда... Можно попытаться очень хитро долететь аж вот до финиша. То есть, если набрать побольше скорости и прыгнуть на вот эту штуку... Сейчас попробую вырулить. Хоть как-нибудь. Вот как-нибудь сюда, вот сюда, По высоты нам хватает, вот. То есть высоты точно хватает, не хватает только расстояния. Еще суть в том, что этот джампад нам не обнуляет горизонтальной скорость. То есть, вот эта штука, наверное, из-за того, что не обновляю горизонтальную скорость и привела к проблемам к этой срезе. То есть, если бы этот джампад нам всегда делал 0 юнитов по горизонтали, то среза бы не использовалась. В результате, что получилось? То, что в CPM физике просто достаточно разогнаться. Ну, не так, чтобы просто, нужно разогнаться. Очень хорошо ну с имеющейся скоростью вот сюда залететь здесь проскочить вот в эти дырочки чтобы сохранить скорость то есть, ладно, я отсюда покажу как это выглядело да, вот так вот и вот сюда нужно было очень хорошо стрейфить и залетать а, вот сюда но вот этот вот краешек <coughs> он к сожалению не заклиплен не клипом не ну не закрыт. И здесь вот можно было через дырочку пролезть и финишировать. А, ну вот, в принципе, как выглядит спм среза и спм дорожка То есть поворот, джампад, э, разворот э, наоборот, с другой стороны. То есть зигзаг, э, даблджамп, джампад. Очень хитрые извор извороты, чтобы там не зацепиться ни за что. Джампад и финиш. В принципе, все. В UQ3 э, таких срез. Не нашлось Прям больших В физике в ЛК-3 Приходилось как бы запрыгивать здесь Прыгать здесь, здесь И здесь было Ну, по крайней мере у меня Два варианта прохождения Либо э, то есть прыгал на, на лесенку Сюда, сюда <как> Потом, вот после прыжка Здесь я перепрыгивал Вот эту всю лестницу сюда Можно было удариться в стенку либо сделать форема-джамп на вот этой лесенке и потом прыгать на вот эти вот наклонные. Эх, голос уже садится, я давно так много не разговаривал. Вот. Ну и дальше стрейф-стрейф, два скима и залез сюда наверх. Второй вариант это было, ну... По крайней мере, я... у меня получилось дорожку выстроить, хоть какую-то. Я прыгал. Приходилось тормозить прям очень сильно. То есть прыжок, прыжок, вот сюда. Очень хорошо скорость регулировать, после чего прыгать прям еле-еле цепляться вот сюда. И отсюда с прыжка запры... запрыгивается сразу на вот эти вот на рампочки. Ну, по идее, вроде побыстрее и лучше. Дальше, как обычно, скимы, запрыгивается сюда, нас рампа кидает, мы делаем фрейм-жамп, три прыжка. Здесь очень неудобный разворот, потому что мы бьемся об стенку и после стенки пытаемся скорость набрать с помощью кнопки V или там V. Так, как не включить? Нет. DFCS 0, Нашел кнопочку. А то я прыгаю не видно, что я кликаю. Здесь, как я говорю, приходилось либо кнопкой В, ну, это физика CPM, но в UK3. Кнопкой V набираем скорость и потом стрейфить по вот этим По, по зонам, после чего залезать сюда. Вот, то есть в UQ3 больших срез нет и чуть-чуть получше играется. Um, практически все. Что тут еще сказать? Во... Вроде бы все. Ну, не знаю. Мы мапперу камни в огород не кидаем сегодня. Да, маппер, конечно, молодец. Карта хорошая. Он даже выпустил фикс-версию. Наверное, не после демокс, сейчас сразу давай покажем, в чем она отличается. Да, ну, фикс-версия говорит нам в первую очередь о том, что просто-фикс. Не-не-не, не не не не нижний тире просто, не фикс. 21 фикс. Нам... Фикс-версия говорит в первую очередь о том, что эта среза была не запланирована. Но да. самое интересное, что меня позабавило, это среза все еще реально с фиксом. Да, Но с... она стала просто более сложной. А если посмотреть на фикшенную версию, мы видим то, что, во-первых, маппер постарался... Где? Где здесь? Здесь не трогалось ничего. А, сейчас я долечу. Во-первых, вот здесь вот, э, в том месте, где я показывал, дырки были, вот здесь вот он закрыл, наконец-то, клипом. То есть здесь теперь в дырочку не пролезть с джампада. Э, но финиш, э, он по бокам не закрыт клипом. Он здесь с, э, все столбики закрыл, то есть на них нельзя прыгнуть. Однако, вот здесь вот, вот эту вот дырочку он так и не закрыл. То есть я предполагаю, ну и будет наверное, тоже так думает, что с этого джампада... Все еще можно постараться залететь вот в эту дырочку. Да, можно, То есть Можно даже хостоваром челлендж устроить, пусть фикс-версию также пройдет. То есть мы проверяли этот джампад, он также сохраняет скорость, он не уменьшился по высоте. И все так же, если завернуть, то есть как-нибудь можно в общем вырулить, попытаться так вот стрейфом вот туда залететь. Да то можно, есть... да вот даже у тебя типа 600 псов и ты поч... и то почти как бы долетаешь, еще 200 mm -hmm. упсов, и ты гарантированно там, а примерно с джампада ты там 650 вроде, да, даже под 700 вылетаешь, насколько я помню, и там до 800 добрать это расплю, ну короче, по-любому фикс когда, кстати, фикс версия вышла, ты по дате можешь Да, сейчас посмотрим Забавно, конечно. Апа в, в день конца, получается, вчера вышла, фикс-версия а, сразу. То есть он еще до того, как демки увидел, он уже фикс-версию Или после? Не, ну тут время не пишет, конечно, но а. я так понимаю, что он просто увидел демки, наверное, посмотрел, и такой, блин, надо сделать фикс. Но обычно... Э, вот я не знаю, это может менталитет UK такой, да, как бы. Но если у тебя это Компетишн какой-то, который сейчас идет выпускать какие-то фиксы, ну не знаю, это как-то не очень приятно в дальнейшем смотреть и непонятно вообще в чем фикс. Потом, ну, годик пройдет, вообще не, не будет понятно в чем разница, по идее. И я просто к тому, что, ну, есть срезы и есть, ну все, ну оставь я тогда, ладно, ну так получилось, И зачем выпускать фикс? Но ну, это ж не какая-то дырка в карте, которая, знаешь, не, типа эксплойт не, прямо. Ну, кор... Нет, ну это же реально почти большой эксплойт. Как бы, с одной стороны, вроде молодец, фикс-версия, хорошо, демки должны быть нормальные, но он поторопился с этой версией и оказалось то, что она не закрывает основную дырку. Если бы закрывал, проблем бы не было, да, фикс там и были бы другие Ну ладно, ладно, хватит вот этого Ну я еще момент скажу, для будущих маперов, возможно, если они, если кто-то мапит и хочет делать карты Вот у вас финиш по центру карты вверху, и у вас есть джампады, и у вас всякие приспособы, которые позволяют вам забраться на эту высоту Ребята, просто заклипайте финиш вокруг, и все, если у вас дизайн там с дырочками какими-то и так далее, просто клипайте финиш в любом случае, чтобы не покинуть. Да не даже если финиш. Не нашли... всю, всю мапу нужно до потолка клипом закрывать, и нет. Да, проблем. вообще все дырки закрывайте. Если вы хотите, чтобы люди проходили именно роутом, который вы сделали, просто все закрываете клипами и не паритесь. Да, может, и можно там долететь и так далее, но там клипы, и все, ничего не поделаешь. И не надо выпускать ни фиксы и ни... ничего такого. И ступенек для VQ3 тоже не надо. Ладно, да, да, да. Да. Ну, ну, ну, ладно. А, что, что еще хотелось бы заметить про фикс-версию? То что у нее изменился почему-то свет, и она теперь стала более темной, чем оригинальная. Я не знаю, то ли настройки какие-то другие, то что Ну, кстати, да, непонятно почему. Так, давай обратно к карту без фикса. А, хотя, зачем? Не знаю. Вроде все показали. У меня ну, чуть, чуть поярче. А ты я... Скачал. Нет. Там есть кнопочка скачать все или нет? Нет. еще. по одной скачивать? А ты скачал? Нет. Печаль. Подожди, я сделаю, наверное, кнопочку. Я их отвалидирую сейчас быстренько. Если я вспомню, как. Зайти туда mm -hmm. Так, э, по вафли. пока пока Вуди думает, нам что-нибудь Пообозревать, не знаю, показать Вроде по карте полетали Можно включить небо, какое Небо красивое, вот смотрите, какое Классное солнышко Это солнышко? Видимо, солнышко Ну, текстура Прям офигенная Так, сейчас я вниз Залечу, смотрите, ой-ой-ой как все ломается когда я захожу в этот в стену а, в общем небо офигенное, какая-то не знаю где они вы взяли облака skybox красивый да, skybox конечно, красивый да. классный, классный дерево неплохое хорошо то что оно, кстати пролетается насквозь иначе мы бы здесь намучились а, со всякими там этими сцеплениями за веточки каждая веточка это <свеч> могла быть боль если бы дерево не цеплялось, точнее она процеплялась вот uh -huh. <свеч> ты там как скачаешь к ней или скинь мне в дискорд я их это тогда покажу uh -huh. я думаю у тебя, короче у носа там видимо какая-то беда и ни у кого нету админки теперь ну раньше была кнопочка <свеч> админка типа <свеч> <свеч> и можно было там провалидировать, чтобы появилась кнопочка скачать все. Но теперь ни у кого нет доступа, нос в офлайн, поэтому тебе проще самому, наверное, скачать. <с wrote> <shutting Space Universe> Давайте я тогда покажу хотя бы экран, чтобы люди не, не смотрели на сейчас браузер. Вот, мы видим таймы. Ну, не очень хорошо показывать таймы, но раз уже все есть, <с olduğu> буду кликать... По всему вот этому сюда сюда сюда сюда на каждую демочку потом мы будем решать уже какие демки э, смотреть возможно не все будем смотреть потому что так как демок дофига ну, 4, не знаю 3. а какие вот пропускать вот так тоже это не по как решить какую ты демку не будешь смотреть вдруг человек от, отсылал и такой ну все я хочу вот попасть на обзор а его демку пропускать я не знаю, как решить. Так, остановился на 312, 40 место Оу. Сколько, сколько, 56 мест. Вау. 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, Ну, я сказал в начале, что давайте, ребят. Оп, Вуди от отсоединился. Это только Вуди? Интернет, Нет, это видимо Дискорд вообще у меня отвалился. А, ну, все вроде пишется. Интернет у меня есть. Если открыть Google, то Google грузится. Это видимо чисто Discord отвалился. Я остановился на загрузке на 21.912. Я буду дальше пока попытаюсь потыкать. Сожалею за такую uh, штуку. 1260 раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Возможно, я попробую перезапустить Дискорд. Сейчас подсек. Дискорд. Uh, К сожалению, он... Раз, раз. Раз. Ура, я появился. У меня дискорд что-то вообще отвалился, я пришлось перезаходить. А, ну, все нормально. Да, запись, запись все еще идет, ничего не останавливалось, все хорошо. Uh, все демки я вроде бы скачал. Сейчас я их быстренько закину в папку. Демос uh, uh, какой-нибудь... ЗЦК-21. Uh, Каталог. Так, я экран заново вам покажу тогда. А, да, да, да, сейчас. Экран, экран, экран, экран. <связываю> так, ubs у меня браузер все еще транслируется, все нормально. сори народ. Так, да. все демки залились. Забыли. по, по опытности уже все, рефлексы так, старые. Я, я, я включу пока Skybox, наверное чтобы людям было о, какой красивый скайбокс смотрите, какое солнышко, ребята смотрите, а какие облачка вот это скайбокс я попробую сейчас быстренько провалидировать все эти демки сейчас Ctrl-C, Ctrl-V ща-ща-ща-ща что-то, блин, надо много кликать, я что-то не привык. А что там? Я хочу демо клинером, точнее этой пройтись по всем демкам ренеймам и так, процес демос ренейм 81 демка всего получается, да? Ну... Сейчас скажу ну, так. Три... Сложи 25 да, плюс да, да. 56 да, да. Да, да, да, да. 81, все правильно Я демки переименовал Правильно с Проблем с У Аронта проблема 37.056. его 56 3 У него Commax FPS 60 это вроде настройка, которая вроде бы не ну, сильно влияет, но да. по правилам, если открыть, так, народ, где браузер, если мы откроем, вот, где здесь, где здесь правила? Правила сверху. Правила, полные правила. А, нет, не здесь, здесь должен быть конфиг, конфиг. Так, правила Скранить. офлайн турниров Конфиг с настройками для игры в офлайне. Ты его скачиваешь? Не uh, вершин. Нет. Uh, надо, надо, наверное, экран показать народу. Uh, давайте экран. Короче, uh, вот мы... Я скачал здесь конфиг. Если его открыть, то мы видим... FPS uh, 125. Однако, если я открою демку вот этого аронта... И посмотрю, то мы увидим то, что у него SFP 125, COMOX FPS 60. Вот, к сожалению, не знаю, насколько валидная, на не валидная, но на будущее надо смотреть такие штуки. Вот, в остальном вроде бы все хорошо. Эм... Так, ладно, обратно в игру. А что, может это вырезать все, может? Что? Не хочешь вырезать? А, не знаю, минут 5-10 потратим на это все Так, короче, демос, sdc, ok Надо будет мне настройку еще сделать, чтобы сохранялись страны Итак, начнем с низа, я так понимаю, в eq 3 Демок много, с какой дамки начнем? Да, не знаю. Ну в 3 давай все пока смотреть. Find dirт Чебоксары. тире р что-то не знаю. Uh, find here, -r -r, не знаю. Play. Так, Find, your, так сказать. Uh, так как у него 40 секунд, я предполагаю, что он, наверное, где-то упал в. Куда-то. А он не нашел дорожку справа я не знаю она вроде легко прыгнуть там один фрейма джамп и легко проходится вот он тоже со ступеньками помучился допрыгнул с курвы с этой не знаю, меня <связываю> каждый раз говорю курва, вспоминаю про Польшу и, и все такое. <связываю> и смешно, да. <связываю> <связываю> ну типа кёрф. Ну а как? Ну она пишется кю <связываю> типа. <связываю> ну курова В простонародье ладно же. Стул Play 38 на 8 секунд быстрее, чем в прошлом прохождении. <связываю> ну и стул вроде хорошо прыгал, насколько я помню. Он тоже вперед через передний джампад. Вокруг вообще прыгивал все это. Эх, на ну, рампа не упал, мог бы сэкономить там полсекунды секу Здесь в принципе нормально получилось. И здесь он, мне кажется, больше всего сэкономил то, что на джампаде один раз подпрыгнул, а не два, как hmm. предыдущий, как Таньдер. 30, ну, два это тоже забавное решение. Так, пол из Австралии. Да. На 800 быстрее. Ну, у нас часа на полтора получается. Видит обзор даже, может, больше. Ну, да, МакДжан. Чуваки, да, если это... не хотите с, это смотреть скучную часть, могли просто про про промотать, если что. Я думаю, не проблема. Кликнуть для кнопки. Да. А вдруг кто-то думает, О, что он пропустит э, что-то э, важное. Э, Ой, хор хорошее поражение. Почти, да, жалко, не попал на рампу. Э, долго пешком шел. Не финиш. Так, следующий Драконикс 37,5. Можно было лучше пройти. Туда строго... не постарался. Да, как... него... Александр Сергеевич, ну что такое? В у него хорошее прохождение, у этого к то как-то. Не знаю, где он столько потерял. О, получилось у него фарма И здесь врезался еще. А, да, ну вот здесь, наверное, и потерял много. Кстати. Здесь, мне кажется, не волн с трейфом, обычным стрейфом проще было разгоняться. И здесь еще зацепился на финиш. Блин, капец. Сегодня удач Хейз. Так, начинаются, видимо, демки через право или лево, то есть без второго джампада. Но он пешком все равно много ходил. И... Ну, не могу сказать, насколько это. Лучше, но все равно у много хождений пешочком получается. И здесь пешком ходил. И финиш 375. Так, следующий. Аренд Раша. Арнот. Или Аренд. Я думаю, что если R маленькая, то G. Да, агент получается. А, но это не совсем г. Но это в твоем шрифте а не совсем г. А. В смысле, а бывают шрифты, где R. это г? Ну бывают шрифты, где маленькая R. Ну вспомни ты любую эту. Что ты? Маленькая р. А, все, да. да маленькая р, да, да, да. Я что-то не подумал. Вот агент получается. Ком макс fps. Но я спросил. Я написал, сразу отрепортировал, так сказать, что у Аренд mm. у него вот Commax FPS 60. Очень интересный случай. Не видел mm. такого ни разу до этого. Ну, радиоправа. Uh, в общем, у Аренд uh, он прыгал на дальний джампад, поэтому у него такой медленный тайм. Если бы он просто дорожку CPM попробовал, было бы быстрее, мне кажется. Ну, тут еще, кстати, вся карта, она э, такая про фрейма джампы, особенно старт, Товик. если проходить через джампад. Тоже через верх проходил, кстати, потерял много, но хоть на рамбе бал. Поэтому тут, собственно, доминирование именно у опытных выкудришников будет, которые очень хорошо контролируют скорость и делают хорошие, качественные фрейма джампы. А так в целом, да. Ну, демки неплохие, не знаю. В, в общем-то, нету никаких косяков, ничего такого. Так, Пашка давай. Пашка СПБ. Точно такой же таймфрейм в фрейм. Молодец. Так, пободрее, -по А кстати. опять даже через дальний джампад. Ну, почему они все через дальний? Вроде легко запрыгнуть на боковой. Там больше секи экономятся. А может вот не нашли, не знаю. <смех> но... Так, но очень хорошо на пат упал. Да получилось здесь завернуть. Единственное к стенке прижался, потерял немного. Да три прыжка. Технически здесь в конце можно с двух прыжков, но это нужно прям очень постараться хорошо от стены от отскочить. Я думаю, мы там увидим в верхних демках в, Укатрия, в... нормальное прохождение. Финиш за два прыжка но не знаю я тоже за три проходил потому что там тяжелый поворот о здесь видишь сразу с джампатас завернул в дальнюю дырку кстати я даже не думал так про пробовать ой на рампу не упал сколько скорости потерял здесь можно было сильнее пытаться завернуть С половиной Я ну вижу, здесь благодаря тому, что он в, не прыгал на, на, на дальний джамп паттент сэкономил много скорости Immortal 13. Вот, просто делайте циркл, запрыгиваете сразу, куда нужно. Вроде бы. Вроде просто. Здесь у него много циркл-джампов. Можно было как-то скорость более лучше сохранять. И здесь, кстати, отлично прям завернул. Задом. Мне кажется, зря он этим потерял много скорости и лучше бы развернулся мышкой. А вообще, мне кажется, можно даже не кнопкой вперед, а боковым стрейфом выруливать. Тогда же траектория получше будет и скорость также набирать будешь. В смысле траектория? В Ку-3 там любая кнопка это одно и то же. Можно кнопкой назад. Единственное, он, по-моему, в зону не попал. Поэтому так все плохо получилось. Не видел, когда стрейфить. Этот хэппи попал. У него, кстати, красно-желтый ник. Видишь? <свят> да, это твой фанат. <свят> да, три прыжка, стенка, три прыжка снизу и финиш. Финиш Пахнет. очень хорошо прошел. Ну, именно вот финальную часть после джампада. Очень много скорости. Комполомус, Калининград. Um, угу. да, джампад, прыжок, здесь прыжок. В принципе, все так же приблизительно, как я делал. Циркл заворачивается налево. А, здесь лишний прыжок сделал. И в остальном... А, и здесь не попал на рамку, к сожалению. Плюс 1, 2. И здесь зацепился за стенку, потерял скорость. 2, 3, почти 4 прыжка. Скорость еще плохо на набрал. И джимпад финиш. В общем, в концовке он много потерял. А так, в принципе, неплохо. Пью. Раша. 34 и 4. А ты, кстати, сможешь э, в обзоре потом добавить тайминги на начало обзора демок? Да, чтобы добавлю. Под... Да, чтобы люди могли просто кликнуть и это... Так, заворот. В принципе, неплохо. Здесь у меня получится. 300, 400. Он пешком много ходил. В общем, ну, неплохо пройдено. Начас, FPS. <coughs> На секунду быстрее. Плюс 100 между прочим. В дальнюю залетел. Мне интересно, будет ли кто-нибудь в топе. Эх! А, не, попал! Нифига, он быстрее, чем я. Круто. Единственное, по-моему, финиша финиш заходит где-нибудь. Эх, да, да, вообще. Так круто было. Так бы, вот. Иван, а Дмитриевич это перебить бы, да? Ой, а так, так все хорошо начиналось. Плюс 300 почти. Тофу. Тофу USA. Да, тоже Джампад, Два прыжка. О, круто. Плюс здесь налево сразу. Зацепился немножко за стенку. Здесь нужно было по-другому немножко строить. И здесь отлично попал на рампу И здесь хорошо завернул И финиш, минус на три Финиш даже на триста да. быстрее Я там очень плохо завернул Так, дальше моя демка Я, наверное... Я не знаю, на своей демки я могу показать, где можно быстрее? насколько это нормально будет? Так, ну конечно, это что я дамка. Ты, тебе виднее а где в твоей дымке можно быстрее. ну это как я пред, предполагаю, то есть время джамп здесь все хорошо, здесь я вас вот, прыжков пропрыгивал сразу туда вниз, получилось заскими две, две штуки, завернул в принципе неплохо. И вот здесь не очень хорошо выролил. Три прыжка. Здесь тоже три прыжков. Блин, а, ну, быстро, быстро. Ну, вроде быстро, да. А, сейчас, да, да, еще раз быстренько. Смотри, <coughs> что я второй пускаю. Во-первых, сразу, если бог прыгать, экономится, как я уже говорил, 0,6 или там, почти в секунду. А, Во-вторых, что еще? Здесь вроде бы я быстро прошел Вроде бы правильно по всем этим пропрыгал Но не знаю, как здесь быстрее сделать Здесь, в принципе, все хорошо Если я здесь после джампада делал силь... больше скорости Ну, вот это, это сложное место Здесь очень тяжело скорость набирать Нужно прям в правильную зону как-то попасть И потом, не знаю, левел стрейфом Здесь можно еще и проживку сэкономить То есть, э, ну, ноль, сколько там 5 06 то есть получается что у нас там 31 2 6 секунды О, я не знаю где они это все берут сейчас будем смотреть эффект play блин эффект перебивает enter уже это я понимаю тоже через сверху проходил. вот он он с краешка спрыгивал он поэтому и тоже на дальнюю но дальнее дает, конечно, плюс свой. А -а -а. Вот 0.3. Вот 0.3. Да. Из-за того, что он там немножко по другому прыгал. Зацепился за стеночку. Эк. Хорошо тоже завернул а, Ой-ой-ой-ой. -то Но здесь зато два прыжка, а не три. У меня, по-моему, три было. Хотя... Да, не помню. Ладно. Rainfire fire и 4. Всего на 0.2 меньше. Ух ты! Да почти так же, как я. Как-то где-то 0.4 с в начале. Все то же самое, только на четыре быстрее. А, Ой, да. здесь кого-то медленно поворот. Раз, да, мере Раз, два, три Он концовку хорошо влетел На 0,160 Чуть, Чуть быстрее Ну вот он от стенки плохо скорость набирал В остальном все очень хорошо Не было, 31,9 <coughs> Наверное начало он сделает Да, вот оно начало сделал И вот плюс сколько здесь Плюс 0,8 аж Плюс секунду почти, блин, капец Но здесь он с скончался в стенку. Мне кажется, да, здесь... но потерял там, конечно, еще. Не знаю, вроде быстро. Два, три, Два, три прыжка а, из цирка. Ну, с циркла, видимо, еще делали, потому что у тебя спейсинг прямо под рампу попал. Там очень так, неудобный что? спейсинг. Технически можно без циркла, если хорошо застрейфить. И скорее ну, всего да. в демках мы увидим, как люди без циркла делают. КРС318. Тоже, скорее всего, со среза в начале. Мне кажется, все, что дальше, быстрее со среза в начале. Очень, мне кажется, далеко он отпрыгнул. Мог сэкономить. А, это у него онлайн демка что ли? Почему у меня чеков нету? Нет, он, в принципе, чекпоинт еще не пересекал, нет? Нет, 24 как бы пересекал. Тай Тайминг есть. Интересно. Конечно. Подожди, дай сейчас гляну. Кайрос. Может, он записывал на... Это у нас демка за сколько? Сколько там у Кайроса было? 31,8. Uh, 31.8, да, все правильно. Клиент, time performed, 97. Честно, я не могу сказать, почему не так. Что-то у него с чекпоинтами сломано. Хост-найм, uh, Twilight Zone какой-то. Uh, в общем, не могу сказать, почему, но демок не было видно. Ладно. Следующий, Poison, 31.7. Ух ты он проходил ч... через без среза в начале нифига где он сэкономил за два прыжка здесь плюс 600. Да, 600 у него еще финиш наверняка офигенно сделал да И здесь без граунд фрейма uh -huh. раз два, три раз-два-три а он на wow. один прыжок меньше сделал Нифига. Он, он на рампе, на подъеме два прыжка вместо трех сделал, и у него спейсинг поменялся на полпрыжка. Ага. Круто, неплохо. Проки, хорошо. <с inhale> Moscow. Ой, какой интересные звуки. А я не слышу. А, ну, ну ладно. Тебе хоть интересно смотреть, у тебя звуки есть. Сейчас я... Да забей. Я посмотрю хоть кто это. Это это а, супер Соник. Супер Соник. Супер Соник, а не просто Соник. Я смотрю вы разбираетесь. Плюс круто пройдено. 3. Здесь у него раз, Тоже с двух прыжков. Сэкономил. И здесь притормозить немножко пришлось неплохо кет 38 на секунду быстрее чем прокипов Кипоп. срезы в начале плюс 08 через дальний проходил с повторых да, Ух ты, как он офигенный зуб. За... Пресс 1,2. Пресс 1,8. Он в конце делал два прыжка и чуть по-другому начал стрейфить. <coughs> Опять спейсинг у него поменялся. И он он от стенки хорошо выстроил. Мне даже интересно, куда он там. Здесь, как я... Да, это. Нет. Здесь вот как у него так получилось. Подпрыгнул, потом он... 300 имеет скорости и с цирклом как-то заворачивает правильно в зону. И в эту, в красную зону попал. В общем, хороший стрейф, молодец. Но он в еще стену. прямо в стену впилился с джемпада. То есть он постарался, ага. я так понял, э, держать траекторию прямо, чтобы его никуда не... Чтобы у него скорость сразу максимально быстро до нуля сбросилась от фрезания в стену. Из-за чего он сможет... Раньше начать набирать скорость э, на поворот. Ну, короче, в этом есть. Ну, вот сейчас посмотрим, другие кетта сек. Аж. Через дальнюю. Мне кажется, можно было здесь еще сэкономить. Не знаю. Вот видишь, они плюс-минус все врезаются как-то, и у них остается скорость какая-то, и получается еще этот моментум такой, что тебя дальше в сторону прокидывает, и тебе сложнее завернуть. А он решил просто до нуля сбросить и завернуть как ему надо. Ну, Дельта, кем, Франш, топ-1. Поздравляем Дельту. Посмотрим. Да, Дельта хорош. Держит планку. Так, мне интересно, а это кто у нас? Утка. Утка? Утка. Дональд, получается? Селезень какой-то, не знаю. Ух ты, он вниз сразу прыгал. И здесь наверх сразу. Через дальние. Здесь, мне кажется, прыжок можно было сэкономить. Ну, выглядит как будто, да, можно быстрее. Ух ты, здесь он как круто. Пол прыжка засейвил еще. Два, три. 2 и 4, круто. ж быстрый, конечно. А, я просто покажу, что я предполагаю. Сейчас я попробую даже засейвиться на <laughs> Так, сейчас, sorry, народ, Я а... рубрика Эксперименты! Не-не, это на самом деле интересно Как можно было бы, например, Вот, еще вот сделать он запрыгивает 500. сюда, вот отсюда, если сделать циркл, раз-два Ну, как бы, физики в УК-3 Вот он запрыгнул сюда И отсюда делается циркл, раз-ну сейчас Ну, давай-давай, ты не объясняй, ты и да. сделай пока давай. Ага, не так-то и просто, да? Ага так, Ну, вот как так. я, короче, вот так вот, пружками с... с мучениями Ну, получается... Раз, два, три. То есть я сразу прыгаю на уголок, на ступеньку, на этот уголок. И потом отсюда прыгаю туда вниз. Так, а у него сколько? Так, сейчас. Но он на один прыжок больше получается. По-моему, да, он на прыжок больше сделал. Вот он сделал лишний прыжок. А потом... А, нет, кстати, он с циркла запрыгивал даже это где-то пол прыжка экономится, если он прыгал вот сюда и потом наверх, я прыгал вот на этот уголок и сюда с наверх. Но он здесь как бы на э, циркле потерял немножко время и вот здесь вот на циркле потерял время. Ну, этот, этот прыжок, ну... этот circle, который он сделал, это скорее такой типа саппорт прыжок, который просто дает лучше спейсинг, и все, и больше он ничего не делает. Понятно, что время чуть потерял, но зато, видимо, стабильный спейсинг, и его это устраивало не в целом. Позволю. Ну Короче, мне показалось то, что он потерял какое-то время, и да, действительно, он потерял чуть-чуть. Но все равно там один. Поздравляем, поздравляем. Да, хорош. Даже не 29, ну ничего страшного, в следующем году, может быть, подрастет. Так, CPM демок дофига, кстати. CPM демок у нас много. Я уже забыл, сколько там. Офига. Сколько? Давай не будем еще. 56. Я не знаю, предлагаю через один хотя бы просматривать, а то мы так долго будем это... Все смотреть. Ну, а... давай. Не знаю. Давай. Так через 12 сколько будет? 25 демок? Ну, ну условно. Да. 28. Ну, ну дай, дойду до топ 20, глубже. дальше по 1 буду смотреть. Ну, <как> давай, ладно. 120 20 по 1, а до топ 20 а... минус. Ну, 10, ну 10, или 5, не 10. знаю. 10. А... Ну, не, давай. Короче, ладно. гост rasha. Я бы предложил... хотел это ну, просто... санкции Америки ввести? Нет, я имею в виду то, что нас смотрят в основном русскоязычное население, то русские демки предпочтительнее, чем... А я могу сказать, кто смотрит обзоры из англоговорящих, и мы можем просто пропустить тех, кто не смотрит. Вот Гос, например, не смотрит. Зачем его смотреть? Демку последнюю отправил. На последнюю? Потому мы смотрю, Вот он зафейлил, из за этого он последний. Да. Зачем он отправил это? Ну, чтобы участвовать, как бы. И я не против. днк есть, все хорошо. Не знаю. Я это всегда как дисреспект учитываю, когда люди могут лучше, но это. смайл раша play. Да, давай в общем всех русскоговорящих пока, наверное. А тех, кто не не смотрит, мы их пропустим и все так а, Проходил yeah. через джампад в CPM через джампад. Слик еще попытался завязать. Смайл. Ну, И... CPM явно попроще играется, кстати. Да, Пополезь. немножко непривычно смотреть после топ-1 демки вы куда Вот CPM прохождение. Ну ладно. <laughs> Последний а, Молодец, прошел. Старайся лучше. <связывая> жалко не нашел срезу с первого джампада но надо было точнее со второго но было бы намного быстрее файндир чебоксары чуваши же русские вроде бы Или ну чуваши ну, это ну да. А, в смысле <связывая> я не знаю какой язык там у них у них там свой помочь чуть ch чувашский <связывая> ну наверное если равно по-русски наверное, болтают. это в деревнях <связывая> может у них свое наречие не знаю так дел Джамп здесь заворот, пойдет на рампу, напал. Так, Чебексар, напиши в комментариях на каком языке у вас общаются там. Давай. будем <laughs> просвещаться. Смотри. Да, если смотришь, напишите. Или либо те, кто знает, напишите, ребят. Finish тут Ну, чистенько, быстренько. Не знаю. Ну, нормально это. Не... Тут еще карта такая. Тут как бы нет таких как будто моментов, где прям можно сильно зафейлиться. Ну, понятно, можно упасть тут и там, но mm -hmm. таких прямо, как на комбо-картах, например, нюансов такого нету. Поэтому даже не знаю. Давай-ка. Давай. Радиокала. Тоже без даблджампа на старте, mm -hmm. через джампат. Mm -hmm. Здесь, значит, О, все не Сразу у меня, по-моему, 22 секунды, что ли, было. Это я полной дорожкой проходил без всех срез. Ну, имеется в виду без двух основных. 19 секунд или около 19. Это если со срезой через... Э, около финиша. И вот, как вы видите, 11, если с полной срезой. Так, вот этих двух я, наверное, пропущу. Э, Сергий Кус, белорус. Плей. 26,8. Вводим да. санкции, короче, не смотришь обзор, все, значит, и под санкции. Паспорт России имеется, до свидания. Не, ну, конечно, если кого-то пропустили, там, напишите в комменты, запомним, будем показывать. Ну да. Ну да, если что, без обид, ребят, демок очень много. Сидеть весь день не очень хочется смотреть. Еще и без звука. В смысле, у меня Ну, тебе хорошо, конечно, я смотрю, как Так, хардкор-раша. От 6.5 на 300 быстрее. К сожалению, это настройки дискорда так и даже с подпиской, по-моему, монитора не включаются. Это там у них такая штука, чтобы чуваки не могли стримить фильмы и все такой приватный контент. Ну да. Только, ну, поэтому звука из игр нет. О, куда он Ч чуть мимо не проскочил, мимо финиша. Да, пару лишних движений сделал. На чем потерял много времени, кстати. Так, <сосы> привет. привет, белорус. На 400 быстрее. Так, через дублджамп. Все. Нормально, хорошо. в по прыжкам. Лишний прыжок он здесь сделал, можно было сэкономить. Очень большой заворот делал по внешнему кругу. Ой, сколько он скорости здесь потерял. Так, заворот. прыжки, здесь заворот, вырезал со стенку. В принципе, может быть все нормально, но потерял много скорости. И финиш 26-1. Опять фигня с чекпоинтами, да? Кто? Ктруф. Ктруф хорошо. Ктруф. Ктруф свой. 25 и 3. Так, сейчас кто это у нас? А, это как как его звать-то? Не знаю, я. я uh, из парк, как я, уз... <свят> я забыл как его звать этот. Uh... Как как, как ну <свят> ну. <свят> я не помню. <свят> Так пишем, ребят, в комментарии, кто значит на КТ руфе. Я реально забыл. Я смотрел кучу соспавка, я забыл, как его Это точно не те, нет. Что не карта? Как не знаю. Я смотрел пару раз мистер Хаус, или как его там? Так давайте пишем в комментарии. Значит, обязательно. Подожди, подожди, подожди, я же могу. Как это называется-то? каскин посмотреть? Ну, модель пишешь, но он модель, твою модель так, скорее всего а. пишет. А -а -а ладно, в общем прохождение. Мне кажется, он здесь потерял, слишком плохо в стену появился Здесь заворот неплохой был, double jump. прыжок здесь скорость потеряна и финиш. Всю демку вместо которую посмотрели на модельку. интересно интересная моделька. Так, следующий, кто у нас, я наверное пропущу. Не-не-не, Хейз это свой, этот Х, АВ, ну, да, АВ да, да. Мадара, это Ноэйди, кто тоже давай его. Вот, а, вот, Учиха. Вот, вот, вот. Это типа как соске, Учиха, да? Это у него... Да, да, Наруто бой. А, а мне кажется, его... лишний прыжок сделал, возможно. М плюс. А, это мой ну, это Не, с чекпоинтами, кстати, нормально, потому что я же сразу на финиш заворачивал или там что вообще их не, не было видно и финиш 25 0. почему плюс 1 и 3 у него вначале или там это фигня с чекпоинтами начало нормальное уже чекпоинты разные Где -то как где-то как-то я не знаю ну вот раз чекпоинт да вот и минус 0, вот, 0 2, да, да, да это 0, все нормально 0, а дальше у меня, по-моему, сразу на сейчас. А, да, ты же со среза играл, правильно? Да-да-да, я просто. Да, ну, у него. Так кстати... ты все чехлы пропускаешь, он через них не Да, идет. он вот через и Нет, здесь нормально. Не-не, все в порядке тогда. Да. Так, кто там? Хей, следующий, да? Плей. Да. дабл джамп Лишний прыжок в начале. Можно было там немножко меньше сделать. Но это такой геморрой, кстати, скажу вам. Я намучился с со срезой. А, получилось у него с... С... С... сэкономить. И здесь он... А, в стенку врезался. Потерял много И здесь в, в рампу врезался. А, 24 секунды. Жаль. Неплохо было. Наверное, не коробси пропустим. А, снайпер... Где он? Снайпер Украина. Плей. Так, там, дед снайпер, между прочим. Новобранец. Не мертвых. Два, три. Ну да, здесь он минус прыжок прям очень тяжело делается. Даблджамп, прыжок. А, не попал на рампу. Жалко. Да, обидно. 730. Ох, я думал соскочить мимо. Даблджамп, заворот. И впередился бы. Ой, -ой, -ой. ию. конечно, на финише да. могло быть быстрее. Мне кажется, больше секунды потерял. Так, с... <смех> спинин коп. Спинин. Да как? Как я не знаю. Какой-то. А, ладно. <смех> я промолчал, наверное. Че, спинин коп? Ну а че? Ну, это Terror. смесь спиннинга и копа, или что это? Сп... Ну, спиннинг — это, что это, для рыбалки, правильно? <с oranges> а коп -э ä... — <cheese> <ences> <valley> это что? Коп Коп полицейский. Или это Коп uh, — это полицейский. Ладно. Он в конце почему-то не стал стрейфить вообще. Он кнопками AD стрейфил, и очень зря. Нужно на... обычный стрейф в же тоже использовать, и по зонам. Он много, скро... много потерял. Так, а южные Джорджия, я, наверное, не буду показывать. Не-не, подожди, подожди, Надо? кто? А, это Рэйвен, Рэйвен, Рэйвен не смотрит. Рэйвен, да, МХ, сюда. второй Рэйвен. Здесь два Рэйвена у нас. МХС и Рэйвен, или Крейвен, это, не знаю, это ЮК, ЮК, да, да. это санкции у нас. Давай, take five, давай дальше. Так, 35. Так, ну это take five. Ты не помнишь его? 35, наверное, наверное. Это take five. Я его знаю. И ты его знаешь, ты просто забыл. Так замп. между прочим очень, очень хороший стрейф да. попал на рампу, ты сейчас почти выбил. Да. Ой, надо было сильнее заворачивать Он по... почти по пластинки прошел. Еле-еле запрыгнул. и что тоже, конечно, на Так, Нейвил, беларус play джамп, заворот через вторую, был джамп, прыжок, на рампу падет, попал, молодец, а заворот, джамп от. сильнее налево надо было брать, можно было сэкономить, а заворот на 650, дабл джамп, здесь два прыжка, да, даже специально притормаживать пришлось, чтобы не впилиться в рампу, молодец, неплохо пройдено, старайся лучше, так, Германия пропущу, наверное, космонавт, Двадцать три и Не-не, Тинайн ансин. Не-не-не, Тинайн ансин. Это свой, да. Это Хорошо. свой. Ну, я, я просто... Свои <связывая> ребятки пока. С 200. Полпрыжка как-то он странно сэкономил. Здесь большой круг взял. Можно было, мне кажется, меньше. Попал на рампу. Вот, но он нормально с... на полпрыжка обострел. 500, конечно, стенка зацепился Плохо. Полным вроде нормально проведено. 24.0. Um, сейчас 24.0.0. Мы посмотрели, да его? Да, посмотрели. Да, только Сейчас я буквально гляну свою демку. Сколько у меня было? А, я не не буду показывать, А то увидит мой тайм. Не, я хотел показать тайм за 22. У меня был на этой карте. Ага. Я просто могу спалить свой тайм на новой карте Ладно А, я понял Так, Космонавт, 23.9, плей Заворот нормальный, по прыжкам хорошо Даблджамп получился Здесь тоже отлично уцепился Заворот Заворот Эх, прям ближе надо было заворачивать. И здесь 500 стенку воркнулся. Короче, он в конце очень много потерял. На секунду минимум, наверное. Надо с джампада было сильнее налево брать, но ну, в его дорожке. Короче, короче, дорожку делать. Короче, короче. Ну да. Так, геймрок. Гимрок Беларус 23.7. Дабл джамп. В CPM вообще дублджампы легкие, почему все через джампад про про проходили? проходили? А вот не знаю. Я вот на этой карте поиграл, типа там минут пять. Я этот джампад, ой этот э, дублджамп сразу не увидел. Я потом его увидел Поэтому, может, ребята просто как-то не нашли Но он такой, типа, он как будто бы очевидный, как бы Но в то же время, если ты недостаточно наблюдателен И карту не очень хорошо изучил То он как бы и не очевидный, его нету Так, Ascent X, Воронеж Посмотрим Доблджамп, доблджамп Заворот на полтора прыжка больше Доплджамп, заворот вторую дырку. Неплохо. А, здесь, в принципе, нормально. Рампа попала отлично. Как он здесь будет заворачивать? И здесь тоже хорошо за стрейфом. 800-700-600. Тоже неплохой заворот. И финиш 23,6. Неплохое прохождение. Просто финиш получше и быстрее получилось, чем вот космонавт или геймрока. Так, zipper, раша нас уже сентером гордо першат. Старенькие мы уже для обзора. Отлично получилось. Как далеко залетел. Здесь дабл Хорошо. Здесь вот два прыжка. Э, А ты помнишь Сипера, Энтер? Где-то в онлайне. Очень плохо помню. А мы виделись все? Ты помнишь? Э -э нет. На день рождения, когда я приезжал, года а два назад. или три, не, когда четыре mm -hmm. года назад. Зипер mm -hmm. это дед, который все кричал тебе ради чего? ты не, не помню. Не помнишь? Нет. Ладно. Так, Альфа будем смотреть или он под санкциями Альфа? Давай хэппи. А, на прыжок больше сделал Но ну, там на самом деле Минус один прыжок очень тяжело сделать Но я научился пока Научился Здесь шаг широко шел Можно полпрыжка прыжок сэкономить Но зато здесь плюс 700 Да, очень хорошо повернул И здесь финиш 23,2 а, Паул Австралии 22,6 <coughs> у меня, по-моему, 22,6 тоже было как, как, Так же, как у Зерга Ладно, посмотрим Но я тоже минус прыг не делал в начале. О, во Отличное прохождение. Здесь джамп, здесь прыжок Вот реально один в один у меня такая же дорожка была И здесь тоже два прыжка Запрыгивается на джампад Заворот, 630 Прыжок, прыжок И финиш У меня приблизительно один в один было Если что а выглядит зерк. быстро, единственное, да. что Эти всякие вот эти на финише Особенно джампы, их надо как-то Подрегулировать, чтобы у тебя джамп Первый был хороший И на финиш потом спейсинг хороший был а -а -а. Что Ну что я так смотрю Кто делает хороший джамп перед финишем Тот прямо в рампу втыкается В финишную и на этом теряет А кто Какой как попало дублджамп? проходит первую рампу там, там же нет финиша. А, ты про рампу Да, там очень да -да -да. рандомно ты втыкаешься в рампу После этого джампада и от этого идет рандомный дальше прыжок какой-то. А, вообще, вообще непонятно, короче, что там делать, на самом деле. Раз, два. Через дальние проходил. Блин, а можно ли тут прям вообще а? еще прыжок? Я думал, он тоже Попробуется сделать среза. Возможно. Там, там если очень напрячься, то можно. Я делал вот экономию. Понял, пушка. да, про что я говорю. Да-да-да, сейчас я даже покажу, наверное, про что ты. У Зерга прямо очень хорошо видно вот эта именно возможность. Почему-то он так еще хорошо повернул. То так, здесь вот -вот -вот -вот -вот -вот -вот. это вот Да, это и все... прямо налево да, сразу. Да-да-да, налево. Но ну, ну, там реально нужно очень извращаться. И на второй прыжок у меня постоянно получалось не джампом, а просто запрыгиванием. Ну, Блин. вроде можно. И вот здесь ну вот что что кажется, можно? что он летит прямо на этот краешек, сейчас прыгнет и дальше да -да -да. пропрыгнет, а он пролетает мимо, потому что прыжок не, не прыгает. Ладно. Да, э -э к сожалению, увы ах. Так, кто у нас дальше? То, Где Тофу? тофу. Это у нас еще куча демок сверху. Тофу, наверное, пропустим. Кипиш. 22,4. Плотный таймы тайм идут. <coughs> даблджамп, даблджамп. <coughs> раз, три прыжка. То есть на прыжок медленнее, чем нужно. Здесь раз, два, три прыжка. Здесь. Э, ну, нормально, в принципе. Здесь очень широко брал. Можно было, <coughs> мне кажется, получше полстрей прыжок и здесь хорошо приземлился ой финиш вообще отлично получился кипиш красавчик mm -hmm. не зря в кэсик и в доту играешь да, кипиш я все вижу падла так а, не было так, я не знаю, под спор... санкциями не было Давай, сенат. я просто сомневаюсь что не было нас смотрит я тоже честно говоря, я очень сомневаюсь что любой англоговорящий тем более американец нас смотрит я, я знаю, я, некоторые сейчас... европейцы смотрят. Да. Не Но если, если вы смотрите, мы вас пропустили. Напишите, скажите, мы как бы не будем пропускать больше. Да, мы... О, среза, вы... среза, О, среза, среза, среза. Хорош. Ой-ой-ой. ой все время потерял то. Ну, пофиг, просто напрямую получилось все. Беги вперед! Пофигу вообще. Блин, классно, конечно. Ну, в общем, дальше, наверное, до 18 секунд вот это все со срезой будет, скорее всего. Ну да. Ну, возможно, кто-то из. пройдет быстро, но посмотрим. Ситих. Это 20. Да, Ситих, Это был Сенат сити... или нет? Кто это был? Это был. был 21912. 20... Да, да. Ситих Habib Или пропустить его. Не-не-не, давай Сити, после Сити свой, давай посмотри. Не было, не вступал в, в ТХ, все. Под санкции сразу. О, минус прыжок, отлично. Он, мне кажется, полной дорожкой проходил. Сейчас посмотрим. А да. у него доступ есть, интересно? По-моему... Э, ну, писали в чатике. Не знаю. В общем, он полной дорожкой проходил. Окей. Э, так, Кошаков. Кошаков, play. Джамп. Прыжок, а, здесь плюс один прыжок. Double jump, заворот. Неплохо. Раз, два, три прыжка. А, на краешек попал. Здесь как он завернет. Вот, отличный поворот. Здесь заворот. Тоже отличный. Офигеть у него скорости. Да, и, и вот как раз хороший спейсинг получается. Молодец. Офигенно пройдено. Хорошо. Да, очень хорошо пройдено. Immortal 13. Play. минус прыжок на старте с заворотом, jump без рампы, но это мне кажется небольшая разница. Ну эта рампа, она стенка от спейсинга резался. очень зависит. стенка резался из-за этого, не он на джампаде дальше улетел и спейсинг получился как раз. Ну не знаю по полно... линиюс лоли по Полиниус, да yeah, сейчас пока центром делаем обзоры новых ников нарожда... нарождаем как раз старые уже не актуальны кто там был на пол больше бумбуч сначала нормально ой а вот он за за с этой Давай, вперед! 29 Блин, а чё Получается, разница-то не такая уж и большая, как бы. Ну, нет, она на реально секунды 2. Если бы он полной дорожкой проходил, у него бы 22 бы где-то было. Так, все нормально, стрим идет. Да, должно, должно идти. Все а. хорошо. Так, торнер. Бы обидно, торнер? Если кишу. Торнер. торнер. Торнер. Сейчас посмотрим. Он проходил. Double jump, да, с... минус прыг. Быстрое прохождение. Два. Во, дабл джамп, дабл. О, как круто произнес. Вот у нее полная дорожка. Да, полная дорожка проходил. Вау. 700. Прыжок, прыжок, прыжок и финиш. Молодец. Молодец, но жалко, что сюзы не нашел. Или нашел, но может подумал, что она медленнее. Как да бы. как там может быть медленнее? Я не знаю. А ты про какую срезу говоришь? Про Про, про любую. Вторую? Он ни первый, ни не первый, не второй. пил Эй. Набоджамп. На прыжок больше, скорее всего, старая. Первые срезы медленные. Набоджамп. Прыжок на рампу упал. Блоха да вот здесь с лишним прыжком и в дырочку вот вот реально а, сожалею то что не подумал да, нормально к нормальных клипах ничего ну, поделать а, он сивен джонс не, не знаю как у вас 1 9 1790 это минова короче mm миноша а... Во, видел и здесь зал а, не ну, так уж сложный вид. и здесь на очень быстро пройдено офигенно быстро это ну, я не знаю Рейнфар наверное быстрее должен. Я хочу его посмотреть. Я хочу посмотреть, как он проходил. Потому что он хороший стрейфер, он наверняка полным путем. Да, он, скорее всего, полным путем инфайт проходил. Тоже видишь через это. И офигенно. И фиш. 19.7. Сейчас я глотну кофе У меня голос вообще пропал уже Так ты всю все болтаешь, болтаешь Давай я поболтаю Итак Рейнфер 19.7 um, Очень крутое прохождение Быстрое, хорошее Я не знаю, будет ли кто-нибудь Полной дорожкой быстрее проходить Сейчас посмотрим Рейн 19.3 Предполагаю, что медленные срезы <свит> Первая, uh, минус, минус прыжок, пятеря. ну медленное, а все у него среза Он потому что на больше сделал и вот здесь вот очень медленно проходил. Mm, да, да. И здесь ну, финиш. Вот, вот Рейна, на это точнее, да Рейна наверное обидно файру Они оба Рейны. час раша плей. Девятнадцати два Один дождь, огонь Или как огненный дождь А второй, да. просто дождь <свят> а, В третью дельку позалетал Но получилось финиш Девятнадцати два Так, дельту, наверное, даже пропущу Проки, Раша, 18.8 Sorry, Дель, ты если смотришь, напиши Соника Я не думаю, что они, кстати, знают русский Ты им говоришь, напиши, no. они такие просто Типа, чё? Пускай на английском напишут Эй, why you skip me? типа Ну да Тоже правильно Не, ну четко, все четко. Ну вот эта среза, она, конечно Не знаю, ну вот ты демки смотришь, она не выглядит такой сложной но, когда начинаешь пробовать сам, там становится ясно сразу, сколько нюансов да, сразу вставляется. Там ширина, в модельку игрока. То есть попасть в эту да, примпочку, да. в, в эту щель очень непросто и не воткнуться там никуда. А, так, это у нас гоблин. Осталось Нет, не очень не много демок. Да, давай два, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцатое место. Гоблин плей. Так, у Гоблина, судя по всему, самый быстрый, самое быстрое прохождение со второй срезой. С медленной, получается. Что подняли? Минус джамп, много скорости. Ну, как бы и да. А, он... О! Да, круто. Очень круто. 17-5. Молодец. RV секс Гоблин. Молодец. Uh, the violence, Узбекистан. Насилие. Сирии. Узбекистан дефрага. Да узбеки вообще классные. Я не А он два прыжка дополнительные делал. Здесь стрейфом долетел и заскимил. Я на самом деле так научился с этим, с этой срезы прям. А зачем маппер так клипом не закрыл? Ладно. Пузи fire пузи fire rain fire rain что у нас там еще так без дополнительного прыжка и здесь прыжочком и... Ну, срезу сделал молодец там она кстати очень непростая нужно помучиться пока ты с нее сделаешь аурум ну да. словакия play Аурум 5 с читами наверное. Христалл, Демки да. по 10 сек, так что мы быстро сейчас, наверное, дойдем до топа. А, да, мне очень интересно посмотреть, насколько чисто выполнено у стоваров это все дело. Конечно. Ну там быстро, кстати. Я, это я в своей демке намучился и воркнулся немножко. Эффект 11 9 Вот интересно, как он здесь сделал. А, лишний прыжок, поэтому этому медленно. Дабл джамп, прыжок, здесь он все пролетается Здесь пролетается, прыжок циркл и пол, Почти получилось раскимить Молодец Среза, тутс, веса yes. Здесь хорошо, здесь На Пол прыжка больше Потерял он уже А здесь 780, отлично получилось Здесь срез сделал <coughs> Молодец, неплохо так, с газ 11.6. Я даже не знаю, может замедлять в некоторых нюансах. Здесь, например, с газ делал прыжок больше, поэтому у него тайм не очень. То есть приходилось ему резко выруливать. Здесь, в принципе, отлично с джампада сразу зигзагом прошел. Джампад и с трейфом он вылетает, вылетает, вылетает, долетит. Здесь, если правильно приземлиться... А, нет, он врезался, и потом второй раз врезался. И кое-как на 600 он до, до стрейфа, до финиша... до финиша допрыгал. Я, к сожалению, в своей демке, мы увидим то, что я не смог нормально <coughs> оба... Об... оба угла заскимить, как надо. То есть... А... Подожди, это его демка. Что-то я же... Следующая моя демка 11.5. А я смотрю, даже не заметил. Ага. Уже, уже все видимо Так, даблджамп То есть я здесь сделал, я намучился с этой срезой Вот минус прыжок после прыжка Скима, нужно сразу заворачивать и на ступеньки прыгать uh -huh. Ну, для стрейферов это легко Для меня это прям геморрой вообще вообще. Даблджамп джампад. Jump, uh, jump здесь очень нужна скорость Я кнопкой назад скорость сбросил до 660 uh -huh. И потом на этой скорости пытался вырулить вот, вот между этими столбами На самом деле очень-очень непросто приземляемся на дальний краешек и пытаемся как можно больше застрейфить скорость, попадаем в зону, стрейфим по зоне, потом по второй зоне, вот и здесь я чуть-чуть не долетел до скима, получилось я врезался и кое-как запрошу до финиша э, ладно два раза свою дымку, ладно то есть к нюансам того прохождения то есть, выглядит все быстро, вроде хорошо, но финиш у меня получился вот такой вот кусочками. Source, USA. Uh, он отличается, я думаю, все то же самое, только на финише он заскимил два уголка и все. Ну он да. Здесь тоже вниз, даблджамп, прыжок, uh, цирк, все выруливается, стрейф, стрейф, стрейф, и здесь он скимом сразу два уголка застрейф, за, заскимил. То есть, да, я медленно даже чуть-чуть покажу. Надеюсь, вот когда летишь. Если прям приземлиться куда нужно, скинется и левый уголок, и правый уголок. И сохраняешь скорость, прыгай дальше. Ну, Драк... как-то слишком налево взял. Из-за этого еще потерял, мне кажется, соточку 2, наверное. Драконик с типа 10,7. Там, не знаю, какой-то. Сейчас посмотрим. Тоже прыжок. Ступенька, дабл джамп, заворот. Вот, джампад, стрейф, стрейф, стрейф, стрейф, ским и финиш. О, видишь, драконик сразу правой стороны держался. Mm -hmm. А Сурс, видимо, был не уверен в своих скимах, поэтому... Там, ну да, там просто его. в зависимости от скорости, либо ским, либо ты не заскимил, и все плохо. <laughs> Икарус 10,6. Драконикс третье место, кстати, поздравляем. Да, Икарус второе место, поздравляю. Крыжок, деблджамп. Вот он, кстати, не кнопкой назад тормозил, а он боковым стрейфом скорость сбрасывал. Сейчас я даже покажу. Тоже небольшой нюанс. То, что здесь можно либо кнопкой назад за затормозить, у него 700, 800, а потом кнопкой левой он сбрасывает себя до 640. То есть резким выворачиванием. И на 690 он начинает стрейфить. В красную зону, в желтую зону, дострейфил да прям до краешкой. заскимил. Раз, ским, два, ским и проскочил дальше. Вот. Молодец. Хост товара, Раша. Плей. Топ-1. Поздравляем. Да, молодец, double дебил. Jump, jump, прыжок, прыжок, прыжок, прыжок. Вырулил на 680 и стрейф и финиш. <свят> о, как вообще пролетел, о, жесть mm -hmm, вары, красава, вообще Очень забрать. четко пролетел Даблджамп близкий, здесь хорошо завернул 780 у него Я не знаю, у меня не получается так стрейфить Там как-то по зонам нужно правильно проходить а -а джамп. Здесь он кнопкой назад -то притормаживал до 715 И потом выворачивал боковыми а, еще немножко скорость сбросил. 600, сколько у него здесь? 690 почти. Вот, прям в краешек зоны попал, отлично. В краешек второй зоны попал, отлично. И потом он долетает до... Куда он? Ага, он приземлился перед вторым. И заскимил два, два скима, получилось. Финиш. Молодец. Um, все, дем... обзор закончен. Еще раз, наверное, покажу... Браузер uh -huh. Вот мой браузер uh, Как мы здесь видим Вот здесь куча мест, куча демок uh, Правила еще раз, наверное, покажу Где здесь обзор был uh, uh -huh. Полный Подожди, вот это вот, вот SDC uh, 7 раундов, победитель определяется По очко 7 очков в 7 раундах Распределение очков в раунде происходит по формуле score макс 20 тысяч Минус best time умножить минус player time uh, топ 1 всегда получит 20 очков и раз оставший ровно одну секунду получит 19 тысяч а это там 20 секунд все все это uh, там распределение очков по секундам от топ 1 то есть если топ 1 получил uh, например хвост товара получил сколько 20 тысяч очков да mm -hmm. то чтобы 10, 20, 30, то Find ничего не получит. А, да. а вот, например, Минова получит сколько там? 105. 10 типа. Вот, да, пиво получит 10 очков. То есть. Ну, ну 10, 10, это 10 очень тысяч. странная система. Почему по секундам? 10 типа... тысяч, да. Какой-то странно немножко. Ну, то есть, если карта на полторы минуты то отстать на 20 секунд, это, не знаю, вроде... Ну, если карта на 5 секунд и карта на полторы минуты, то разница в очках, мне кажется, должна пропорциональная карте быть. Ну, это ладно, это мое личное мнение, почему так выбрано, не знаю, видимо, маппер так и решил. Оставим совести разработчиков, так сказать, этого компетишна, Пусть они um, сами там разбираются, что как. Сейчас вышла новая карта, SDC 22 Очень хорошая карта, с кучей оружия, с гранатами, с рокетом, с плазмой, с кучей всего, с триксами. Там надо делать 2 X, надо делать обувь, надо, надо делать там всякую, в общем, заморачиваться. Очень хорошая карта, советую поиграть, пройти, отослать демку, присылайте демки соблюдайте вот эти конфиг лучше их взять перед тем, как отправить демку чтобы не было проблем с, там с чем-нибудь вот, все, ну, наверное да. <coughs> лайк, подписка, все такое да, спасибо интро за запись, так сказать а то я не в состоянии пока что угу. вот ну и ну, спасибо всё. всем за просмотр увидимся да. на следующей неделе да, всего хорошего ну, что, да, всем... всем удачи, всем пока